Друзья, вы на канале Samsung просто. Так, дорогие друзья, сегодня хочу вас познакомить вот с таким интересным приложением Kin Screen. Да, что это приложение делает и для чего оно нужно? Вам наверняка приходилось тыкать в экран, чтобы он не выключался, правильно? Или, может, наоборот, хотелось выключать экран без кнопки питания? И если у вас, допустим, нету двойного тапа по экрану, да и вообще, чтобы не касаться телефона, другими словами, да Кинскрин автоматически не дает выключать подсветку или экран в принципе, пока вы пользуетесь устройством И выключает экран быстрее, когда не пользуетесь, ну что, естественно, экономит заряд Допустим, у меня Galaxy S21 Ultra и у меня есть вот похожие настройки Давайте сейчас зайдем вот, Дополнительные, дальше Движения и жесты Вот здесь у меня есть такая настройка Включение не выключать При просмотре и так далее и тому подобное Но не у всех есть такие настройки Поэтому даже не у всех Самсунгов, поэтому вам, думаю, приложение Пригодится Запускаем приложение Здесь смотрите, вот эта надпись Пройдете по ней, допустим, да, прошли И здесь выбираете свою модель телефончика и смотрите как это все дело работает, как включить, чтобы приложение не уходило в сон, да, понятно, нажали и окей, и все, теперь нужно откалибровать в первую очередь, ну, сначала зайдем в настроечки, откалибровать обнаружение, оп откалибровать определение, настроить уведомление, пожертвовать и т.д. и т.п. Все, здесь мы с вами что делаем, смотрим по уведомлениям, у нас все нормальненько, да, дальше идем откалибровать обнаружение, начать, Нажали и ждем 11 секунд. Здесь написано не двигать устройство. Все, не двигаем устройство. Это нужно для точности работы данного приложения. Все, сделали. И теперь откалибровать э, определение наклона. Если угол не 0, когда устройство горизонтально, положите его на идеально ровную поверхность и нажмите откалибровать. В моем случае можно проверить, допустим, это вот этим вот устройством. Давайте-ка посмотрим уровень. Так, идеальная ровная поверхность вот мне нужна. Вот, допустим, идеально ровная. Ну, почти, да, так скажем. Пойдет, скажем так. И нажимаем откалибровать. Все, откалибровали и теперь поехали уже по самим настроечкам. Здесь все мы сделали, поехали. Так, включайте экран, когда открывается датчик приближения. Если вы это сделаете, смотрите, сразу же идет такая вот интересное предупреждение. И эта функция будет опрашивать датчик приближения, даже при выключении. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, Если вас это устраивает, нажали, да. И все, поехали дальше здесь. Когда открывается датчик приближения, ладонью над датчиком приближения нажали. Раз, если только экран не выключен вручную. Короче, здесь, в принципе, есть все для того, чтобы он в холостую у вас датчик-то не открывался. Другими словами, экран. Потом, держать экран включенным. Когда? При движении, если не наклонен на 10 градусов, ладонь над датчиком приближения. Продлить тайм-аут при наклоне 45-90 градусов. Это как раз когда вы держите экран, телефон перед глазами. Вот это вот именно настроечка. Дальше при использовании определенных АППС. Это другими словами при использовании приложений. Дальше при звонке или при зарядке. Дальше выключать экран. Смотрите после 20 секунд после последнего события 10 секунд после последнего события экрана блокировки после закрытия датчика выключить экран по датчику приближения можно сделать вот смотрите, эта функция отключит экран даже если он нужен системе или другому приложению вы уверены? нажимаете да и все, хорош дальше здесь нам нужно дать определенный э, ему, так скажем приложение, э, разрешение все, зашли Хопс. Разрешить. Здесь ярлык уже нам не нужен. Все. Выходим обратно в приложение. И теперь он у нас будет работать вот именно в этом режиме. Ну и дальше. Если не включен принудительно, потом после наклона меньше 45 градусов. Или 30 минут максимум держать подсветку. Все. Вы должны понимать, что э, долгая подсветка, яркость на полную мощность э, может Сделать тени на экране. Так что с этим тоже нужно быть аккуратней. На полную яркость долго вообще больше, допустим, полчаса не рекомендуется держать смартфон. Иначе начнут появляться такие тени, отсветки приложений. Допустим, вот здесь потом где появится или вот эти вот не будут изменяться уже. Останутся тени, поэтому здесь аккуратненько, но ну это и без этого приложения можно такое получить, кстати. Поэтому пользуйтесь, дорогие друзья, я думаю, что будет полезно многим из вас скачать, как я уже сказал, в описании видео.